Ну чё, ребятки, два местных аборигена проверяли сеть, короче, сороковку, да, сеть. да, и, короче, поймали всего одного судачка, сами видели, за полмесяца, говорит. Мне с трудом верю, что за полмесяца, скорее всего, они так, как незнакомым людям сказали, что одна сеть, я думаю, из-за да. одного сети никто не ходил, более он не попит. да, на до суда. Вот такие дела. Ружьишко не расчехляли, поверим И нам надо поверить вон туда Там, он, короче, ребятки Соснят на той стороне Туда и пойдем